Привет, я Позитив, Но если кто не понял, я Юля. Совсем недавно я была в Питере и хочу вам рассказать все самое интересное. Ну, начнем с того, что я влюбилась. Стоп, вы думаете, как oh это относится oh oh к моему путешествию? Так вы еще не знаете даже в кого. Прошу любить и жаловать, вот он во всей красе, город Санкт-Петербург. Ну а так как первый день вы уже видели, а последние три дня сбежали с моего телефона, мне захотелось сделать для вас такое необычное видео. Нам повезло с погодой, и все время он нашел с ней. Здравствуй, новогоднее настроение! На утро следующего дня мы поехали гулять по городу. Казанский собор, любимое кафе, в котором я скупила все, что только можно было, и прекрасная погода сделала этот день великолепным. Вечер, такси, святой фестиваль, ночная прогулка. Ничего не предвещало беды. Перед поездкой на световой фестиваль я поехала гулять в город. И чтобы вы понимали, на месте мне нужно было быть в 21.30. Музей шоколада – прекрасное место. Теперь у меня есть шоколадный Ленин. Хотя папуля поинтересовался, зачем нам дома Ленин. А я сказала, что было. Время пролетело незаметно, нужно выезжать. И кто же знал, что в Питере столько людей будут смотреть световой фестиваль? Время 21.30, я только выезжаю Шумахер-водитель Юрий Давит на тапочку, обгоняет 1-2, Не пропускает пешеходы Но придерживается правил дорожного движения 21.55, я на месте Цветовой фестиваль был очень даже интересный Я очень даже сильно замерзла Новый день, новые приключения. И уже утром я ехала на премьеру фильма «Взломать блогеров». Так как я приехала очень рано, то мне пришлось погулять по торговому центру. И знаете что? Гулять очень даже полезно. В одном из магазинов я встретила Яны и с ним сфотографировалась. Когда пришло время идти за билетом, очередь была уже большая. Но свой билет я забрала быстро. После просмотра фильма была фотосессия с ребятами. Могу сказать им спасибо за такую крутую энергетику и позитив. Спасибо. Ну вот и все. Я с вами поделилась своей историей и надеюсь, что она вам понравилась. Если да, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх и подписывайтесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. Это видео мне помогла создать очень талантливая девушка Аня. Ссылка на мой канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь на ее канал. Ну а с вами был Позитив и всем пока!